Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана в студии Адель Шамилова. И сейчас я расскажу, что приготовила для вас новостная команда лучшего студенческого телеканала. Снежный буран застал казанцев-расплох. Корреспондент московского комсомольца встретился с будущими журналистами в КФУ. На что готов робот ради спасения человека? Погодные условия застали казанцев расплох. На дорогах пробки, метель во дворах, высоченные сугробы.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 В другом пробке машины застревают во дворах.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 Складывают смешные картинки, снимают видео, как веселяться на улице. Сейчас самое главное запастись терпением, ведь погодная ситуация уже совсем скоро придет в норму. Анна Глазунова, Универньюз. В Казанском федеральном университете с мастер-классом выступил политический обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Какими качествами, по его мнению, должен обладать журналист, вы узнаете в следующем сюжете.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 На что готов робот ради спасения человека, вы узнаете прямо сейчас.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 Адель Шемилова, Роман Самарин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Весь мир помнит ту самую ожесточенную битву, что произошла 75 лет назад на Волге. Именно это столкновение сыграло решающую роль в ходе Второй мировой войны. Сколько студентов нашей Альма-Матер в военное время ушли на фронт, обязан знать каждый.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 И там есть очерки участников Сталинградской битвы. Я сейчас на память сразу, сразу вам не могу сказать, там 289 фамилий и сколько сталинградцев, ну, сталинградцев, наверное, человек 40 там было.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 На этом все на сегодня. Следите за нами в социальных сетях и узнавайте обо всем первыми.